Ребят, всем привет! У нас такой интересный челлендж, прикол, или я не знаю как этими другими словами говорить. Короче, назовем это прикол. Смотрите, видите? Весы. Мы сейчас сделаем так, вот мы с братом сейчас сделаем так, то что у нас сейчас будет до последнего грамма. Короче, показывают тютельку в тютельку, короче. Иди, а, чтобы вы не подумали то, что весы сбиты или там настроены и так да, далее, мы сейчас проверим на данную принцессочку. У него вес, значит, 25,03. Спускайся. Давай еще раз. Видите, все нормально работает. Вот никто не это самый... Давай еще сдалека, Вероника. Сдалека. Иди, становись. Приблизь. Чтобы никто ничего не подумал. 25,03. Все четко. Теперь его очередь. Теперь он, смотрите, он сейчас становится. Он. 74,18. Еще раз хочешь? Заново. 74-18. Все видно? Все. Теперь моя очередь. Смотрим. 74-18. Еще раз. 74-18. Маню, иди сюда. Видно все? Теперь на эту принцессочку проверяем, если правильно работают или нет. 25 минут, как и было. С вами был э, принцесса Мария Григорий Варисов, лайки, да. До новых встреч. А, кстати, чуть не забыл, подождите, не выключайте. Э, пишите в комментарии, как вы думаете, как у нас это получилось. Все, давайте, пока.